Мечтаете сменить душную квартиру в городской панельке на уютный загородный домик? И уже даже присмотрели для него участок, но боитесь начинать строительство? Забудьте о сомнениях. Построить дом вашей мечты всего за 6 месяцев поможет команда первоклассных архитекторов и строителей студии Интерико. Более 7 лет мы успешно реализуем строительные проекты любой сложности и уже готовы приступить к вашему. Все, что для этого нужно, это зайти на сайт interico.com и оставить заявку. После чего с вами свяжется проект-менеджер, который не только проконсультирует и ответит на все вопросы до начала работы, но и будет сопровождать вас на протяжении всего проекта. Согласовав все детали, подписывается договор, который станет гарантией выполнения наших обязательств. А дальше самое интересное – строительство. Прежде всего, наши специалисты проводят подробные исследования на вашем участке, уделяя внимание не только геологическим показателям, но и вопросам экологии, наличия и расположения электрических, газовых и водопроводных коммуникаций, а также особенностям почвы. Полученные данные используются для разработки индивидуального архитектурного проекта. В нем собраны все архитектурные и дизайнерские решения, вся проектная и техническая документация, перечень конструктивных и инженерных решений, 3D визуализация будущего дома и многое другое. После завершения и утверждения архитектурного проекта мы переходим к расчету финансового аспекта. Грамотно составленная смета гарантирует эффективное управление всеми расходами во время строительства и позволяет планировать бюджет. Опираясь на результаты геологических исследований, конструктивных решений и точных расчетов, собранных в архитектурном проекте, выполняется установка фундамента. Начиная с этого момента и до окончания всех работ, по завершению каждого этапа ваш личный менеджер будет отправлять для вас фотоотчет. Далее фундамент принимает очертания вашего будущего жилища, постепенно обрастая стенами и межкомнатными перегородками. После уклада кровля и устанавливаются окна и двери. От качества выполнения работ на данном этапе зависит общая теплоэффективность дома. Поэтому студия дизайна и архитектурного проектирования Интерико с особым вниманием подходит к выбору оконного и дверного профиля. Сотрудничает исключительно с проверенными организациями и строго контролирует процесс монтажа. Заключительным этапом строительства станет монтаж инженерных коммуникаций, включающий в себя обустройство электросети, водоснабжение, вентиляции, и отопительной системы. По завершению строительных работ выполняется ряд мероприятий по черновой отделке и подготовка помещения к чистовым работам, в результате которых дом обретет окончательный вид как снаружи, так и внутри и абсолютно готовый к вашему переезду. Хватит мечтать! Заходите на сайт interico.com прямо сейчас и уже через шесть месяцев наслаждайтесь всеми прелестями загородного дома. Интерико. Мы построим вашу мечту!